Всем привет, я рад приветствовать вас себя на канале, catch him, catch him. мой канал посвящен синтезаторам электронной музыки. Сегодня я расскажу, как я настроил патч из ROUND TR8S с этими педалями и каким образом я тут все организовал. В общем-то, поделюсь э, своими вот наработками касаемо этого сетапа. Надеюсь, будет интересно. ROUND TR8S это драм которая позволяет э, Играть и управлять 11 инструментами, а также у нее есть возможность на задней панели вот там вот, вывести 6 дополнительных выходов. То есть есть мастер-выход, а есть э, дополнительные выходы. И эти дополнительные выходы можно отправить на педали, например, или на какую-то обработку, которая вам только придумается. Также есть э, вход для того, чтобы завести какой-то стереосигнал. И для этого входа есть отдельная ручка громкости, которая управляет поступающим сигналом. Это очень удобно, когда вы захотите скоммутировать, например, какой-то э, сетап без э, микшера или, например, просто хотите их как-то объединить, чтобы обработать Master FX. У этого раунда также есть мастер FX. То есть это эффект, который обрабатывает полностью весь звук с драмашины и с поступающих сигналов. Но, к сожалению, вход такой только один. И поэтому мне пришлось воспользоваться еще одним микшером. Это такой микшер пассивный. Он на тюльпанах, но он стереомикшер. То есть все эти педали я отправляю на этот микшер. И с этого микшера я возвращаю его в Aron TR-8S. То есть, еще раз. Первый канал, например, я их пометил все белым цветом. Те каналы, которые у меня отправляются на каждую из педаль. Первый идет на Eventide Time Factor, второй идет на Boss Space Echo, третий канал идет на Big Sky и четвертый, вот этот вот, идет на Microcosm от Callaghan Electronics. После чего они смешиваются в этом компактном микшере и возвращаются снова в TR8S, где э, последующим они обрабатываются sidechain-компрессией, то есть, в принципе, как и весь свой сигнал, я настроил таким образом, чтобы kick являлся триггером для Satchine и создавался некий грув. Этот сетап развязывает мне руки и мышление. Почему? Потому что мне очень нравится играть полную импровизацию. Например, сходу прямо сейчас здесь играть. Конечно, такая музыка, она будет не совсем музыкальная. Но тут за все зависит от вас. Какие сэмплы вы будете использовать. Какие, например, у вас, какая у вас база знаний вообще в принципе музыкальной. И насколько вы можете импровизировать. Конечно же, это все упирается в ваш персональный талант и ваши особенности. Насколько вы готовы одновременно мультизадачно решать какие-то вот действия. У меня здесь уже есть пат. Я его играл в предыдущем своем видео. Кому интересно, обязательно посмотрите. Сходите, послушайте и возвращайтесь сюда, чтобы э, посмотреть, как я это все организовал и настроил в этой драм-машине. У этой драм-машины 11 инструментов. На первом канале у меня кик, на втором снейр, в качестве тома я использую бас попозже расскажу про ручки которые здесь могут управлять различными инструментами что-то типа синтезатора перкуссия аккордик клэп открытый закрытый хэт и еще один синтезатор Теперь подробнее я расскажу о сэмплах, которые я здесь использую, потому что я использую зачастую сэмплы. Мне нравится, как звучат э, сэмплы, записанные мною заранее, в отличие от э, тех движков, которые установлены в Roland TR-8S. Некоторые, э, вот, например, на Low tom я использую бас. Это... Здесь используется осциллятор Triangle 2 Low. то есть э, Он так называется. Насколько я знаю, э, он здесь используется петля. Которая зациклена и таким образом получается такой synth voice. Ну и пожалуй все. Остальное все я использую свои сэмплы. Как вы видите, здесь очень много всяких ручек и крутилок, которые позволяют контролировать, например, высоту тона. Дикей. А также дополнительная кнопка Control, которая позволяет управлять любым эффектом, который вы только выберете в, в панели Control Select. Сейчас у меня здесь используется фильтр котов для бочки. Для снейра я использую очень прикольную штуку компрессор плюс драйв. Ну там типа овердрайва небольшой. Сейчас я уберу отсюда эффекты. Вот так она звучит в чистом виде, мой сэмпл. образом я его немного подогреваю с басом я также использую вот этот вот компрессор Плюс э, Distortion. Но предварительно я настроил также в нем еще огибающий фильтр. Это можно сделать, когда мы, например, выбираем какой-то инструмент. Нажимаем Shift и инструмент. И здесь есть разные настройки. Их очень много тут на самом деле. На эту ручку можно также направить, например, какой-то фильтр или еще что-то. Но я заранее настроил фильтр так, чтобы он звучал. То есть срабатывал огибающее. Ну а в импровизации я использую просто компрессор для того, чтобы подкрасить этот бас в случае, если он вдруг потеряется с бочкой. Так вот, обманул вас. Здесь также я использую осциллятор. Здесь square low тоже. Квадратная волна. И управляю я фильтром. То есть, в принципе, эта дорожка такой мини-синтезатор. Здесь у меня записан сэмпл синткушена, который идет на Space Echo. И... Также я могу его пофильтровать. Этот аккорд у меня отправляется на Big Sky. Также я могу использовать тот фильтр. Клэп. И тарелки я не отправляю никакие эффекты, они у меня отправлены на внутренние эффекты, которые также тут присутствуют. В round TR8S очень удобно реализована функция отправки на вот эти вот на DLA или на reverb. То есть мы зажимаем просто кнопку и отправляем. Также на reverb. Можно импровизировать во время лайва очень здорово. То же самое с тарелками, например. Зажимаем тарелку, отправляем ее. Ну, либо полностью быстро убираем реверб и дилей здесь также настраиваются. В настройках в основных он есть. Это в настройках кита происходит. Зажимаем Shift плюс кит, и можем, вот, например, reverb. У нас установлен модулейшн, также можно хаудау, какой-то новый, появился с новой прошивкой. Можно послушать, как они звучат. Они похожи, ну нет разница конечно же есть, но в целом они похожи, потому что здесь есть настройки тайминга, здесь есть уровень, да, которые применяются ко всем ревербам. Теперь что касается дилея, я использую стейп эхо, я обожаю очень пленочные. Эффекты, в том числе и SpaceX, это один из моих любимых эффектов, которые я использую постоянно. Мне нравится звук вот такой сатурации, пленочной. И в Roland T8S я тоже настроил type echo таким образом, если вы его слушаете, то он постоянно меняется, и как будто бы меняется длина. Ну да, она здесь на самом деле правда меняется, что добавляет определенной динамики. Хотя с темпом я синхронизирую. Кто знает Space Echo, тот сразу увидит сходство. Понятно, что сейчас другой звук, но тем не менее. Здесь я использую сэмпл, который записал с мазер и отправляю его на микрокосм. То есть в оригинале он звучит вот так. Микрокосм добавляет ему определенной тоже динамики в звуке, чтобы это звучало интересно. операцию, фильтровать, этот звук идет на Big Sky Ну и совсем не сказал про райд. Также он присутствует у меня на последней дорожке. Для того, чтобы создать некое такое шероховатый звук, чтобы заполнить пустоты, если они мне не нравятся, например, в каком-то паттерне И его контрол я отправил на спред. Это такой э, эффект, который расширяет стереобазу немножко. Вначале сэмпл-моно. Все сэмплы здесь тоже моно, но чтобы сделать стерео, нам приходится либо эффектами обрабатывать, вот такими, например. Ну, либо отправлять их на педали, что я считаю очень привлекательным, потому что если ваше устройство поддерживает дополнительные выходы, то вы можете от звука привычного устройства уйти в сторону вашего уникального звука и подобрать педали, которые вам только нравятся. Большим преимуществом также в Roland TR-8S я считаю наличие мастер-эффекта, такого как компрессор вместе с отчейном. Также в новой прошивке они добавили новый компрессор, имитация виниловой записи. Там даже есть возможность расстроить в звук, сделать его максимально плавно. Сейчас я покажу, как это звучит. Давайте сначала послушаем, как без компрессора звучит мой паттерн. Потом э, с моим компрессором, с классическим с отчейн компрессором, который я использую здесь. И также с новым компрессором, который имитирует виниловую запись. Прибавлю громкость, чтобы примерно ориентироваться на одну и ту же громкость. Это без компрессии. Это с компрессией. Не то чтобы она какая-то здесь агрессивная, но тем не менее она добавляет мощности звука для того, чтобы выровнять баланс с мастеринговым треком. Давайте поменяем э, тип компрессора. Вот он, винил simulation. То есть присутствует ощущение того, что пластинку немного зажевывает. Конечно же, можно использовать его не на полную, но ну, добавить чуть-чуть. бросить наш паттерн и кит таким он был сохранен до того как я начал что-то тут изменять если бы не эта возможность отправлять эти сигналы на дополнительные какие-то педали, чтобы э, сделать звук другим или более интересным, то, наверное, эта драм-машина была бы не такой интересной. Я вообще стараюсь, мне кажется, приобретать такие группбоксы или сэмплеры, в которых очень много выходов. Вот аналог Фо, например, у нее есть много выходов. Блэкбокс. здесь, здесь, Мьюзик также имеет много выходов. И с ними можно проделать такую же махинацию и вывести на дополнительные эффекты и управлять этими эффектами. Ну, то есть, представляете, сейчас у вас один звук и можно тремя параметрами управлять. А когда вы выводите его на педаль, то вы можете управлять э ну, большим количеством параметров переключать пресеты, если вы хорошо овладеете, например, своими педалями, то можете это делать и во время лайва, и во время выступлений. Ну, то, конечно, все от музыки зависит. Я думаю, что вот такой сетап, он совсем не подходит для какой-то комплексной коммерческой музыки, но для того, чтобы поимпровизировать лайвом техно или какую-то экспериментальную музыку, он вполне годится. Совсем не показал, как звучит вот этот вот синтезаторный звук с Тайдом. То есть когда-то Mono Sample становится стерео и создает атмосферу. Давайте прямо сейчас попробуем что-то создать, по на этой драм-машине. Я создам новый паттерн, точнее, я выберу седьмой паттерн. Здесь уже что-то установлено, мы сейчас почистим все дорожки с помощью кнопки Clear. Почистим все вариации. Здесь можно загружать 8 вариаций вашего паттерна. Также загружать любой кит. И сейчас я выберу тот же кит, который был до этого. новой версии прошивки Round добавили возможность использовать Trick Condition или Probability, кому как удобно. В общем-то мы можем с помощью удержания этой кнопки и полистать utility до следующего значения Probability и поставить, например, 40%. Предыдущий паттерн был на скорости 140. Окей. Okay. Мы можем вносить наши параметры как в ручном режиме. Или набить их, например, с помощью ПЭДа, который, кстати, чувствительный. Если вы хотите какой-то динамики, то можете сделать так. Можно почистить, например, и сделать... Белое вручную. Мы зажимаем кнопку 5, например, пятый шаг. И акцентом убавляем с 80 изначально на 80, например, до 60. Здесь ему вот эта штука мешает. Мы сейчас возьмем ее, сделаем пробилить, например, 40. И тогда, когда это не будет срабатывать, будет срабатывать еще это. Таким образом, настроены здесь два сигнала. Один из них может быть лидирующим, а второй как бы э, прекращать играть как, в тот момент, когда играет первый. То есть это нужно для хетов, например, когда открытый и закрытый хет, это очень удобно, это было реализовано в классических машинах. Я тоже это использую для того, чтобы не захламлять как бы, звук в, в разделе, где существуют хай-хеты. Также мы можем сделать motion recording, например записать э, какое-то вращение ручки, например, нажимаем REC и крутим. Не забудьте отключить ее, потому что если все, что я сейчас буду делать после того, как нажал, будет записано в секвенсор. Допустим, мы сохраним такую вариацию на A и скопируем ее сейчас на B и для того, чтобы э, изменить. креативность и у субы есть тоже пробабилити запишем здесь анимацию для дисторсии на снейр Сохраним и эту. И перейдем следующую вариацию. Ну и также мы можем сделать следующее. Мы можем сделать так, чтобы эти вариации менялись друг за другом с помощью авто Fill In. Это такая функция, которая позволяет каждые 4 или 2 или 12 или там 32 в зависимости от того, как вам нравится. 12 раз, например, проиграется этот паттерн, потом включится следующий. Мы поставим каждые 4, возьмём. Он выберем C и теперь с помощью кнопки On активируем его. Играет A, теперь C. Также можно сделать это в ручном режиме, например, когда вы чувствуете и вам нравится, хочется сделать какую-то сбивку. Можно несколько раз это сделать. И вернуться к первому. Такой вот интересный сетап у меня получился, мне очень нравится возможность выводить дополнительные каналы с ROM TR8S и обрабатывать их любыми эффектами, можно аналоговые выбрать, можно цифровые, как угодно, в общем-то импровизировать с этим. Я считаю, что это достойное решение, сделать дополнительные выходы на устройство для того, чтобы таким образом разделить общий микс, который существует в одном устройстве, и вынести его за пределы для того, чтобы музыка была интереснее и... Разнообразней. На мой взгляд, Roland tr 8 s переживает свое какое-то перерождение каждый раз, когда выходит новая прошивка, то они добавят FM-синтез в него. Он, конечно, чуть более простой, например, чем в Digitone, где есть возможность настраивать много э, каких-то вариаций. Здесь же можно просто поменять какие-то движки, но хотя в последней прошивке 2 и 5 они добавили также еще несколько перкуссионных FM-инструментов, э, которые можно управлять не только там, каким-то, например, э, глубиной там модуляции, точнее, я не помню как точно называется, напишу. Но также добавили еще кучу различных э, вариаций, чтобы настроить этот звук. Не скажу, что мне очень нравится FM синтез в этом устройстве, как в принципе и э, имитация вот этих вот оригинальных драм-машин. Я скорее всего больше использую как сэмпл-плеер, но полноценным сэмплером Roland r 8 s считать нельзя, потому что здесь не очень удобно делать и обрезать какие-то сэмплы, то есть сэмплировать в него никак. Только через флешку вы можете загрузить свои какие-то ваншоты и использовать их. В принципе, это мне не мешает им пользоваться, потому что я люблю, когда инструменты вот так развернуты. Здесь очень много фейдеров, здесь очень много кнопок, которые позволяют управлять этим. Также очень круто фейдер, потому что, когда вы, например, импровизируете, вы можете добавить немножко громкости одного или второго инструмента. Таким образом, музыка становится менее квадратной в плане звука, не в плане там, шагов. Хотя из этого они тоже уже вышли, да, про бобилити они добавили. Но и также можно плавно добавлять. Насколько вы знаете, что Хаос, например, классическая школа Хаоса сводит в стык там частоты, то Техно, например, оно всегда сводится медленно и плавно, чтобы перетекать там, из одного в другой, Например, были арик, там Техно, то, что было популярно на ибите в свое время. Это очень крутая э, техника сведения, когда вы делаете все плавно. Благодаря фейдерам здесь можно тоже реализовать, хоть вы и не треки сводите, а отдельные звуки, но, тем не менее, это очень здорово, и мне это очень нравится, как дижакею. Эффекты дилея здесь очень приличные, здесь, потому что компания Roland добавила, конечно же, тейп эхо в цифровые свои устройства. Я считаю, что это очень круто, потому что это один из моих любимых эффектов. Но ну, если он вам не очень, конечно, нравится, но, может быть, вы не так будете ценить это устройство. Ну, для меня это очень здорово. Реверберация также есть, да, то есть можно любой инструмент отправить на реверберацию или на дилей. Круто. Мастер-компрессор, теперь симуляция винил. я думаю, что для каких-то лоу фай композиций это будет очень полезно, вы можете сделать вашу музыку более живой, и я думаю, что можно даже просто не использовать драмашину, а использовать этот мастер-компрессор, завести сигнал и обработать э, любой там синтезатор, расстроить его, даже если в нем не было э, вот этого, этой ручки, которая расстраивает осциллятор, ну, в общем-то, прикольно. Также он еще, по-моему, срезает верхний частоту, он становится такой более приглушенный, более low фай. И добавляет, по-моему, какие-то щелчки, виниловые пластинки. Но это, конечно, я считаю не очень круто. Но, может быть, кому-то это пригодится. Я считаю, что Roland tr 8 s вообще, в принципе, король вот перкуссии, именно динамики. Можно здесь и набить как на пэте, также так и добавить рандомность в воспроизведении этих устройств. Также здесь можно накрутить какую-то анимацию эффекта. Эффект можно на этот канал, вот на нижний. На каждый инструмент добавить какой только и тут есть есть эффектов гораздо больше, чем просто ревер поделаем. Можно также с помощью этой кнопки выбирать. Когда мы зажимаем ctrl Select, мы крутим ручку и выбираем, на какой эффект будет отправлен параметр с этой ручки. В случае, если мы выберем, например, какой-нибудь в глубину, то он будет, в общем-то, управлять. Глубину дать послушаем, как это звучит. Просто ради интереса, как работает телефод здесь. У меня он, по-моему, настроен на очень быстрый такой рейд. Это прикольно работает с хайхетами, например. Такой вариант Синкушина. Как вы видите на этой драм я нанес различные наклейки с параметрами которые мне необходимо постоянно знать чтобы импровизировать на нем потому что когда переключаешься например с инструмента от компании Electron, то там все по-другому и мне очень э, помогают эти штуки настроиться например чтобы сбросить например кит или паттерн или например какой-то просто параметры ручки я нажимаю utility и нажимаю да, допустим все эти кнопки э, например чтобы сбросить анимацию каждого motion да, чтобы сбросить каждого параметра я нажимаю кнопку on и нажимаю хоть clear тогда он почистит все либо я например могу использовать только один под какой-то покрутить и, ну либо также могу нажать на эту кнопку и он тогда очистит всю анимацию с этого канала потому что она может быть не только одна но и различные параметры функция step Loop тоже интересная кстати могу рассказать примерно про нее как она звучит нажимаем shift instant play и появляется вот такая штука мне кажется она звучит гораздо интереснее чем вот этот вот скеттер, который тут присутствует, мне вообще он не нравится, потому что там есть 10 предустановок каких-то, они все типичные, когда я слышу на ютюбе, люди играют на драм-машине, устанавливают на автофил именно вариацию вот этого скеттера, там... Очевидно, он звучит как-то дешево, потому что он звучит одинаково Поэтому лучше использовать, наверное, степлуп для таких каких-то сбивок Ну или автофилл-ин назначать на одну из ваших вариаций Здесь также можно сделать, чтобы он был назначен не на эту вариацию, чтобы их не трогать А можно прямо эти вариации прописать здесь То есть мы выбираем, например, первую или вторую вариацию и прописываем там Ну, я не использую все восемь, поэтому мне не жалко одну штуку использовать для автофилл-ин то, что они добавили, конечно, пробабилити на канал это очень круто. Можно саб-пробабилити, здесь есть substep, степ который удваивает или утраивает шаг. И э, можно с помощью, например, зажать этой кнопки и полистать, что можно тут поменять. В принципе, можно тут даже и тюнь выставить. Например, вот у меня есть тут подсказка такая шпаргалка, какая нота. Является, например, ну, тюн, например, плюс 11 будет C-sharp, то есть ну это будет, короче, C-диез или там D-бемоль. Ну и если захотите выставить, например, просто ноты, то можно сделать это с помощью такой вот точной настройки. Ну, либо просто покрутить, ну, вот этот пот, он, конечно, не такой четкий, вот 11, ну вот, пожалуйста, попал. Но так-то это на самом деле проще сделать вот через эту, когда вы программируете мелодию. Я сейчас покажу паттерны, которые я уже создал здесь. Тут как бы надо импровизировать с эффектами, да, понятно, что сейчас все для всех одинаково работает. Где-то есть вариации, где-то нет, тут нету. Не доразвил еще этот паттерн. Я, например, стараюсь максимально больше ее изучить для того, чтобы импровизировать на ней, несмотря даже на нее, то есть вслепую. Думаю, что это, наверное, самый инструмент, который для меня является продолжением руки. я хотел бы продолжить развитие в этом направлении для того, чтобы так оно и было. Потому что мне очень нравится ее использовать совсем что только можно себе представить. Мне нравится использовать ее с еврореком, потому что у нее есть триггер аут, я могу отправить триггер на EUROREC синтезатор. Мне нравится использовать по MIDI с чем-то, например, с какими-то другими синтезаторами. Секвенсора, конечно, тут нету дополнительного, но, тем не менее, если синтезатор с секвенсором, то, как драм-машина, она мне очень нравится. Я считаю, что она очень удобная. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. Все ссылки интересные будут в описании. И Напишите, как вы используете TR8S, если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Попробую на них ответить, может быть, чем-то помогу. И до скорой встречи, пока!